Добрый день! Сегодня тема нашего урока «Как избавиться от боли в колено в домашних условиях при помощи пиявок». За артритные и суставные боли мы знаем, что отвечает у нас пищеварительная система и такие меридианы, которые отвечают за иммунитет, и за то, чтобы наша пищеварительная система прорабатывала то, что мы ей даем. Это меридианы Печени, желчного, желудка, поджелудочной и в зависимости от того, кто перед нами, мужчина или женщина, мы должны использовать разные золотые треугольники. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим, как это делать практически на Уважаемые нашей слушателях Академии СПА. Сегодня у нас боль в колене и как от этого избавиться в домашних условиях. Мы ставим пиявки по золотому треугольнику по золотому треугольнику, который у нас по диагностике включает меридианы мочевого пузыря почек, меридианы желчного печени и меридианы тонкого кишечника и сердца. Такая постановка пиявок позволяет убрать синдром, болевой синдром артритных болей и избавиться от проблемы с коленом. В следующий раз мы поговорим о панкреатите. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и задавайте свои вопросы. Всего доброго. Меня зовут Татьяна. У меня была большая проблема с коленным суставом. После травмы ноги сильно болела правая колено. Приехала в Академию СПА. И при помощи гирурготерапии mm -hmm. мне стало гораздо легче. И сейчас у меня этой проблемы уже нет. Mm -hmm. Спасибо за внимание.